Всем привет! Вы на канале Сочи ЮДВ. С вами вновь Александр и Михаил, представитель застройщика. И у нас сегодня новый обзор на новые дома. Миш, где мы находимся с тобой? Мы находимся в Дагомысе, на улице Фестивальной, напротив нашей все известной каравеллы Португалии. Первое преимущество нашего района или нашей локации это шаговая доступность к морю. Как думаешь, Саш, сколько здесь метров? 400. Подходит. <смех> Не, на самом деле 400 метров откуда я знаю, потому что мы до этого снимали э, дома тоже на улице Фестивальной, вот они э, стоят. Вот ребята, где работают, вот этот дом мы снимали. <смех> Михаил мне уже говорил, что здесь 400 метров, поэтому я знаю, сколько здесь метров. Соответственно, вот еще дома, которые тоже в продаже и сейчас мы вам покажем. Миш, э, какой дом сейчас в продаже или все в продаже? Нет, у нас первые два дома проданы и дом дальний продажи. Дальний дом в продаже, да? да? Мы его держали на потом. Угу. Здесь люди любят быть чуть дальше от дороги в тишине. Но я смотрю, вот в первом доме ремонт как раз таки делаю да? Уже для жизни делают. Здесь уже перегородки также от собственника успел сделать, И тут мы уже начинаем сами от компании делать перегородки. Сейчас немного двор такой заполнен. Всей красоты не увидим, Саш. О, здесь бассейн есть. Да. Ничего себе. Да. У каждого дома был бассейн у здесь? Каждого, у каждого дома был бассейн здесь. Здорово, здорово. Здесь, давай по территории прогуляемся тогда. Здесь уже полностью озеленение завершено. Газон по всему периметру дома. Также огромные окна в потолок. Слушай, вы во всех своих проектах огромные окна ставите. Вот это огромный плюс, я считаю, что огромные окна или не во всех? Э, во всех. Во Мы всех, да. В Сочи. Здесь э, нету больших заморозков. Здесь всегда тепло. Ну вот, сегодня январь. Как январь, будет? конец января у нас 10. плюс 10. В плюс 10 в пиджаках. Здесь классно, классно. Просто. Я считаю, что такие дома очень Фуш. сильно недооценены в городе Сочи. Многие говорят, как можно разместить на трех сотках большой дом и оставить еще для себя хороший участок для бассейна, еще банные комплексы. Саш, вот на этом пятачке можно установить баню? Без проблем, без проблем можно будет поставить, да. Баня, бассейн, море, Сочи, горы, мечта. Слушай, конец января, да, смотри, какая у нас трава. Ну это вот просто обалдеть, какая, насколько она зеленая. Вы что, ее вчера посадили? Нет. Не вчера, нет. да? Не, не вчера. Давно походили, уже недели 4, она где есть, она уже полностью прижилась. Ага. На одном из наших объектов в Мацесте слива засвела. Да ты чё? Да. Ничего себе. Слушай, давай по коммуникациям. Что здесь? Есть? Я так понимаю, как и в том доме, все центрально. Все центральное. Свет, вода, газ, канализация. Канализация да. центральная. Да. Здесь также у нас огромные, только уже раздвиженные окна. Сейчас они закрыты, но в будущем это будет открываться почти на всю ширину дома. Ну да, слушай, классные, классные производства. Наше производство местное, КБЕ, здесь широкий алюминиевый профиль. Здесь у нас еще в будущем козырек будет висеть такой каленый, стеклянный. Вон перед нами. Ага, все, вижу, вижу. То есть крепление уже сделали, да. осталось только... Установить. Вот они наши уже коммуникации. Они где заведены. Это у нас цвет, это у нас вода, это у нас канализация, это у нас двухконтурный газовый котел баксе И это уже сам газ. Сколько киловатт на дом? 15. 15 киловатт на дом. Высота потолков 3,40. 3,40. Здорово. Так, где у нас получается будет санузел? Санузел у нас нужно установить будет вот сюда. Здесь санузел. Кухня. Давай как-нибудь распланируем сейчас с тобой. Хорошо, давай тогда сделаем так. Зашли в дом. Угу. У нас здесь будет, можно установить гардеробную. Санузел. Под этим помещения, Кухонная зона. С видом на террасу. Слушай, кухонная зона, смотри, я вот. вот я не знаю, я пока не понимаю. А вот этот. Газовый котел здесь, а кухню как, как газ будем проводить туда? Ничего сложного, Мы, ну, в 21 веке все тянется. Все, все это делается, да, все без это проблем. Делается, да. Все, я тебя понял. Так, лестница у вас также, она получается залитая, уже готовая. Полностью монолитная лестница, она широкая. Э, ступени также удобны на всю ногу. Угу. Так что здесь не придется подвигаться или наступать в край. Ноги также высоко, не приходится поднимать. Все достаточно комфортно. Сколько квадратов у нас получается дом? У нас дом 180 квадратных метров. 180 трехэтажный, да? Трехэтажный, да. По 60 квадратов на этаж. Здесь у нас получается. О, с двух сторон, слушай, это можно... А сколько здесь комнат сделать? Можно сделать две спальные комнаты с личным. Выходом на балкон, с общим на балкон. А, все, это поднялся, это такой небольшой как коридор, и ты можешь выйти. Небольшой санузел. Санузел, да, точно, точно. А можно даже, Миш, можно даже с санузла сделать выход на балкон. <masse robot noise> а, -да -да. <с antes> а можно вообще вот это полностью застеклить и поставить вот здесь огромное джакузи. Да. <hised> <vaisreiben> <volunte> Так, здесь у нас у этих тоже, получается, да. соседей есть бассейн, у них немного другой формы, да? Да, у них участок э, более такой правильной формы. Не, но ну этот участок тоже неплохой, слушай. Не, мы этот участок оставили в преимуществе, он подальше от проезжей части. А, ну да, кстати, да, да. Здесь, если люди приезжают, видят, у нас хорошая дорога. Думают тоже, что здесь и постоянный трафик и хотят тишины, пожалуйста. Здесь до дороги, откуда мы с тобой дошли. Ну, метров пятьдесят, метров... да? наверное? Не, меньше. меньше. Метров 30, 30 где-то так. Ну, да, да, да. Ну, уже достаточно комфортно. Вон, мандарины. Просто райская мандарины. Мандарины зимой, да. Смотрите, мандарины. Зимой конец января у нас. Вот, кстати, еще наши дома, они уже проданы. Двухэтажные. Эти домики проданы, да? да? И я думал в надежде, что мы сейчас тоже туда пройдем. Мы можем пойти, но пока что нечего предлагать. Кстати, я тебя понял. Для тех, кому три этажа много и хотят взять двухэтажный дом угу. и побольше земли, именно в Дагомысе, рядом с морем, как? нам есть что предложить на нулевом этапе. Но ну, мы тогда покажем его в следующем видео. Согласен. Погнали. дальше. На Саш, аккуратно, здесь уже полный ход начинаем делать классы блоков. Саш, помнишь наши вон те три дома? Да. Трехэтажные. Видишь, выход на кровлю эксплуатирован. Ага, они вот так сделали. Да. Все, Смотрите. понял. Мы уже аккуратно, мы здесь уже предусмотрели, пока что делали окно в полный рост, но угу. в будущем тем, кто хочет выйти на кровлю, монтировать окно намного проще, чем ломать стену. Ну да, слушай, да, согласен с тобой полностью. А Миш? я не видел того выхода, да, я сейчас покажу, чтобы наши подписчики тоже увидели. Вот они, три домика напротив. У них получается сбоку выход, лестница, и наверх можно подняться на эксплуатируемую кровлю. Здесь, в принципе, можно сделать то же самое, да, Миш? Да, да, мы вот специально вот это и делали. Прошу прощения, Саша. Здесь уже можно видеть планировку небольшую. Спальная комната с Раз. Так, ну-ка подожди, санузел получается вот здесь, да? да? Так же как и на первом и на втором этаже. Здесь у нас отдельная комната, но ну, можно сделать здесь либо детскую. Ага, так. Ну Будет правильно. Ну и здесь и небольшая С выходом на балкон да. тоже. Да. Дай пройду, посмотрю, что там у нас на балконе. Какие видовые да. характеристики. Ну, в принципе, вот так. Это у нас пансионат Дагомыс. Каравелла Португалии. И до моря у нас буквально здесь. Ну, метров 500, скажем, пускай. Максимум метров 500. До моря идти минут пять. Минут пять спокойно можно дойти до моря. Миш, дома тоже уже на кадаст, да? Тоже да, проходит полностью. ипотека. Без проблем, да? Возможно. Слушай, а возможно рассрочка? Да. Можно сделать рассрочку, да? Надо будет пообщаться. Здесь мы лояльно отнесемся к нашим покупателям. Так что, Саш, если у тебя будет желающий приобрести наш дом, добро пожаловать к нам в офис. И все вот эти тонкости уже по сделке мы решим. Друзья, зашли мы в соседний дом. Вот так будет выглядеть козырек, о котором Миша говорил нам. Чтобы когда дождь, и вы идете к себе домой... Спокойно могли открыть дверь. Ну, тогда технично повторюсь, по дому. 180 квадратных метров, 3 сотки земли, все центральные коммуникации, начиная от газа, воды, света, заканчивая канализацией. Свет 15 киловатт. Стоимость всего лишь 41 миллион за данный объект. Все, что сейчас мы от... отосняли, это входит уже в стоимость Полностью мы завершили все свои работы Остались небольшие, так сказать, лакопокрасочные так сказать, движения И все, в принципе, по этому объекту ну, в принципе, да, все. Если у вас остались вопросы, мы, вы можете задавать их нам в комментариях. Либо звоните к нам по телефону, который вы видите на экране. Мы с удовольствием ответим на все ваши вопросы. Подписывайтесь на наш канал, ставьте уведомления о новых выходах э, роликах. Ну и ставьте лайки, либо дизлайки, если вам понравилось или не понравилось. Мы всегда на связи. Звоните, пишите, с удовольствием вам ответим. Всем пока! Всего, Всего доброго!